всем привет ребята, вы на моем канале Эдди и сегодня мы продолжаем часть выживания это, это вторая часть выживания давайте собственно начнем начнем игру нашу поехали вообще в прошлой части у нас было все идеально вот. Да, я играю сейчас не на версии 1.16.5, а на 1.2. Где я блин? Кофига я тут. Где мой дом? Где мой дом, ребята? Ваша кровать пропала или доступ к ней затруднен. Это что то Подожди. А, я сейчас. Как? Давай-давай. Да ладно. Нет. Это же. А нет, это не мой дом. Красава! Ну давайте тогда начнем с нового дома. Да. Ладно, давайте возьмем наши алмазы первые. Возьмем, ну хотя, хотя... А, Хлебушка. Да, давайте в прошлой части. У нас в доме... мы так хорошо дом украсили, ребята. почему за что? Ладно, это видео новое, поэтому все, можно начать даже по-новому. Давайте, собственно, апгрейдим мою кузницу. Новую. Так, жить. Ты меня бесишь уйди. Да, э, вот так вот мы будем развиваться, строить печки и так далее. Да, я надеюсь, вам безумно нравится эта тема. Блин. Извини. Нет, житель, ну по-хорошему. Просто выходи. Ну тут ремонт делают. Ну что такое? Просто берут и заходят, когда у нас ремонт. Ну, ну как-то, ну, не знаю. Неприлично, типа. Ну, никак. ну не знаю. так давайте ставим печечку и также нам надо поставить верстак как я понял у меня закончились дерево, поэтому идем да, блин там столько ресурсов было ребята может я приду на версию 1.165 я сейчас Итак, ребята я уже тут а, и снова играю в майнкрафт вы спросите а где версия 1.12.2 а ничего просто я перешел на одежду 5 посмотреть вернется ли мой старый мир я думаю что нет сейчас я посмотрю и все Итак, ребята я вот тут вот давайте ну ка ну ка давай, давай, давай. Ну давай прогружайся уже. Так вот, так два так, а какая тут координата? Сейчас подождите, ребята. ладно раз, два, три и нет я снова оказывается тут и неужели мне не поможет реально блин это так печально ребята потому что дело в том что я потерял свой дом и скажите ну блин новый построишь, но нет он мне был дорог и это моя постройка майнкрафта самая лучшая что у меня была и блин так Ладно, ребята. Я не... Я вообще в другой деревне. Вс шикарно, все крест... а -а -а! Кузница, ребята! Если она.. Быча... Если она будет пустая, ставь лайк. Ну ничего страшного. С кем не бывает? Но она так меня не перестает удивлять. Давайте, собственно, добудем побольше себе. Ладно, будем гулять без дома, будем путешествовать. Но думаю, что это не так уж важно, и тем более, ну, как-то не хочется. Потому что я дома всегда теряю, и вот так вот. Так, у меня нет кровати больше. Возьму кровать себе. И все. Так, у нас есть также колодец. В котором ничего нету. Интересно. Так, ты опять тоже стоишь. Ходи. Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Иди сюда. Ее только кожа выпала, кажется. Так, морковка, картошка, блин, это вообще не Кстати, запомните фокус. Если взять семена пшеницы и вот сюда посадить, то, то они посадится. вообще кто это знал, еще все знали ну ладно, о картошечка о, ладно, я добуду все сразу, потому что заодно я добуду свой, для того вот эту фигню так, беру вот эту фигню ой, это пшеницу Извините, пожалуйста. Так, где у меня еще всякие штуки, штуки? Мне не хватает. Классно, я потратил ресурсы. Давайте убьем этого голема. Я думаю, это, конечно, лаха будет, но с другой стороны. Нет. Ай, у меня лагает. Заметно это на камеру, я даже не знаю. О, чел, привет. А твои дела? Блин, зачем ты такую территорию выбрал? А, нет, нормально, нормально. Все, поехали, я сейчас приду. Итак, ребята, вот от него что осталось. И подниму-ка я. Ничего из него не выпало. Почти что. Шесть. Подождите, а у меня было... Ну, в принципе, неплохо. Я добуду дерево. но просто хотел еще добыть дерево за видео. Но вы подумайте, то, что я взяла из креатива, поэтому буду на ваших глазах добывать э, дерево. Наша цель это сделать. Это добыть, сделать себе пол, полностью сделать. Вообще полностью пройти Майнкрафт, но... Да, я хочу просто выживать себе спокойненько. Интересно. Интересно. Добуду эти блоки, возьму факел. Потому что эти блоки нам пригодятся, еще я прям чувствую. А. Вот ставьте лайк за мои старания, потому что я и так стараюсь над видео. А, и еще я люблю каждого из вас. Вот, вот мне это же везет, просто везет. Книга, ну книга зачем? От жителей теперь у меня, блин, не торговет, ничего. Это сейчас же тоже ничего. Блин, нам что-то надо поторговать, потому что нам достижение надо получить. Я сейчас, а, вот житель как раз еще кузнец. А, давай, это кузнец. Где сюда кузнец? Скажи, кузнец. А, это оружие. ДВАДЦАТЬ! 20... А ты случайно... давайте так, в принципе. Я... Как вы думаете, если взять 20 изумрудов из креатива и я вытяну алмазы, то я получу... Не-не-не. Спасибо, житель. У нас Какие кирпичи? Объясните, блин. Ну не хочется ли кирпичи? Вот овечка, ты сюда. Овечка, овечечка. Блин, помните, сколько у меня железа было? Я не помню, сколько, но много, наверное. Я не помню. Это все в то... Блин, молимся Богу. Что вы, пожалуйста. Я, я просто так стар... Нет. Блин! А я знаю, как найти свой дом, ребята. Для этого мне поможет Google. А вы скажете, а как мне поможет Google? Дело в том, то что если я загуглю свой ролик, а помните, я в прошлом ролике я там просто написал спавн, а не спал. Ой, господи, сейчас мы дома будем, ура, ребята! не дитя поможет вот ребята сто, те самые координаты где я вот они те самые координаты я их так долго искал вот где мой дом оказывается ребята блин я чуть не потерял свой дом давайте их писать. сюда так Б. молимся чтобы все было идеально Раз, два, три. А, ребята, извините, я написал там не так. Ну, ну, ну. А, чего? Где мой дом, ребята? Какой нафиг скала? Я, я же все координаты ввел правильно. Как? 120, минус 300. Да я все ввел правильно. Нет, да неужели? Нет. Да это бред. Пожалуйста. Просто, пожалуйста. Вот эти координаты. Я, я, я, я, я, я не знаю. Почему? Почему? Я... Я так этот момент долго искал и ничего. Почему дайте с нами. С моим домом можно пообщаться, ведь моего дома больше нет. не знаю ну по почему ладно ребята ну блин не хочу заканчивать сейчас ролик на таком ужасном моменте прям поэтому давайте развиваем <кorkny> <кorkny> ладно давайте собственно будем копаться Найдем тебя угля, будем, ну, наверное, с дома, но я не знаю. Вот, ребята, всегда, всегда на ресточке пишите свой мир. И еще как версию обязательно, потому что знаете то, что. Ай! Это крипер всегда пишите, ну вот, потерял дом, что мне теперь, о, у меня есть новый меч, давайте его протестируем, на мопе. Да. не попадешь, не попадешь, ха какой, так, давайте добудем железо, потому что железо, блин, так, не так грустно за свой дом, блин, ребят. ребятки, ну, просто понимаете, я этот дом делал, не для того, чтобы просто потом взять и удалить мир. Нет. Я хотел просто по-обычному. Так как? Вот такие ситуации бывают. Такие. Как еще так назвать? Ну как? видно нет дома нет ничего вообще теперь нет у меня у меня вообще не дома теперь и даже не знаю что делать что делать ну я понимаю все ну, ну читал, все понимаю но ну почему ну почему опять эта ошибка все раздражать давайте наконец-то тебе сделаем нормальный дом все поехали все не а будем делать тебя свой дом никаких деревень ага. деревень размечтался еще Да нет! Да почему везде это вода? Ну блин, это уже совсем не смешно. Все, мой дом будет вот тут. Его никто не об. Кто не должен трогать все начинаем так я молчу я молчу полностью молчу Я закончу, я закончу постройку своего дома через, ну не знаю, где-то 20 минут. А дело пройдет секунда. Пашелочку пальца. Идеально. Не хватает дерева. Прямо идеально. Просто идеально. Идеально. Не до... Не, не люблю просто, когда мне заканчивается дерево. Ну не люблю, нет. Вот прям не в подходящий момент. Вообще. Не люблю. Это хорошо, что у меня вещи все сохранились. А так бы сейчас.. Э -э Вообще, вот, вообще сейчас без вещей бы остался а так хорошо в принципе давайте начнем строить крышу я думаю вряд ли мне конечно хватит но попробую отстроить. да как я и думал Идем добывать. Вообще, вот знаете мой канал уже все наизусть знают мой канал типа, ну, да. Все-таки вот думаю, а вот напишите в комментариях, вот я прямо хочу э, закрыть канал, потому что думаю, может, ну просто никто не подписывается ой, не подписывается не ставит лайки ну, думаю, может закрыть канал но, если кто-то подпишется и смотрит этот ролик сейчас подпишется то, наверное, да, я его вот буду продолжать, но я не думаю я просто хочу забросить вообще канал ну это не мое, но если Вообще, если сможем, тогда, ну хотя бы один лайк, ну один лайк, ну хотя бы, ну блин, я буду рад даже, если там ну, лайк, лайков поставить много, буду рад, ну, тогда буду. Раньше я вот, еще такие крутые ролики делать вот например самые популярные ролики должны быть у меня это спидрам по майнкрафту да я понимаю их так много частей но там просто такое происходит и это очень классный ролик ну все ролики классные вот тут сейчас я играю но если кто то не хочет вот вообще то. Вот посмотрите, вот мы прям выживание, первой части вообще ноль. Ну вообще ноль. Ну что? Не хочется. Так. Ну уже я думаю, можно мне забросить, я не знаю, может мне забросить просто, ну не знаю. Вообще вряд ли даже сейчас кто смотрит это видео, даже я не поставлю лайк, потому что не хочет Ну, я хочу закрыть канал, не хочется больше снимать, и все, типа, а зачем мне, ну, зачем? И с другой стороны, да, очень классно все это делать. Да. Нет. Да, я понимаю, все, только подписки одни летят, и все, ну просто подписки, ну зачем подписки, Но ну, еще и лайки бы, я, я хочу лайки, да, быстро подписки летят, но хочу больше, ну где-то на 100 подписчиков, где-то 100, вот роликов уже больше 100, да, кто не знает уже больше 100 роликов, все равно никто меня просто игнорят. игнорят, все игнорят. Вообще странно, но ладно. Почти много людей меня игнорят. Просто много, очень много людей. Я, ну прям, ну, ре, ну правда, ну не хочется просто чтобы так делали. Тем более, ну почему, ну зачем просто э, бежать людей, ну не хочется же обижать. Ну и ну вообще, посмотри, вот на, на вс красоту, я так стараюсь. Так, типа. да, я просто стараюсь, не так, я прям силой стараюсь только. Типа. Я пытаюсь, я вот, я пытаюсь прям каждый день снимать ролики. Но, все равно мало подписчиков, мало лайков, но, но я же для вас снимаю, ну для кого еще, ну ребят, ну ребят, это дело плохое, надо ставить лайки, обязательно, вот, а если ты не ставишь лайки, вот другой старался, например, другой старался, а, Привет, слушай, я вот тут посмотрел, я тебя хоть хочу в ровельник добавить. Привет, вот. Передаю тебе привет. Пользователь. Добавил комментарии. Вы ничего себе. Смотря на это готов заявить, что получится неплохо. Есть над чем пора поработать. Но со временем, думаю, все, все искаешь. Да? ты попал в мое видео Ура. ты рад будешь да я вот прям хорошо не ну вообще ну, не так как ну вообще просто прям много времени я трачу я думал бы какую, какую идею мне заснять да я, я думаю прям обзоры делаю вообще больше я наверное обзоры буду делать не напишите в комментариях а вот может быть может может быть, блин, а -а -а, а -а ну, я хочу просто чтобы, ну такие вот, смотрите, вот тоже хороший ролик, наверное, тоже хороший ролик, ну и тут также все есть и далее. Вот я вот, да, вот это спасибо себе, тебе за мои старания, потому что я правда пытаюсь стараться ищу на что а мне делать, ну какие идеи. Ну предложу себе, ну думаю, я не, я не ворую идеи, я их сам думаю. Ну, я не буду воровать идеи, потому что ну другой человек. Старался, я просто взял, готовый и сделал. Нет, так не пойдет. Блин, уже так медленно, да. Ладно, я потом вернусь, когда я весь пол сделаю, ребят. Блин. Я иду добывать дерево. Сколько раз я уже добываю дерево. А, кстати, вот у меня сейчас во время ролика э, хотел, придумал тоже идеи и достраивал в пол. Вот думаю, должен снять ролик. А, кстати, напишите в комментариях, а может не снять ролик, э, ну, обзор домов, например. Может мне такое снять? Или, или вообще провести стрим? Нет, на канале уже почти 50 подписчиков. А нет, не почти. Вот. Ну, почти, блин. Ну, ладно. Вот я прям так, так, сейчас я, я потом, так все, точка возрождения установлена установлена я надеюсь на лучшее то что будет все хорошо то что у нас будет 100 подписчиков, ребята, ребята ставьте лайк а, пожалуйста Вот новое выживание также есть да, наверное, вот видите, новое выживание есть. Ладно, все. На я, наверное, заканчиваю, потому что... Э, давайте просто посмотрим. Вот есть ролик. Сейчас давайте просто поговорим. А, вот смотрите, вот тут я выживаю, развиваюсь. Стоп. Вот тут я развиваюсь, выживаю. Вот мой домик. Я его строю тут. Да. Кстати, вот это вот... Вот вы заметили? Вот. Все. Все должны заметить. Я? Я. Смотрите. Один день назад, два дня назад, три... Ой, два дня назад, два ролика в день. Представляете? Ну. Это... Да, просто. Да, вот, вот про, просто я не знаю. Дело в том, то, что... Э, просто вот так вот, все это, все это. Но теперь, давайте поиграем. Некоторые у меня... Сейчас, подожди. Некоторые у меня заметили вот тут, вот геометрия и Даша. Давайте в него поиграем. Я думаю, никто не откажется. Да, я также хочу поиграть в геометрии Даш с вами. Поэтому давайте. У меня тут музыка Компота стоит. А, давайте мой уровень. Да, давайте пройдем мой уровень. Я лично его сам делал. так ладно Может, музыку? вот я его сам делал это просто сам я его не скопировал я его прям, правда сам делал Но я вот такой легкий сделал ладно так у меня блин ладно блин да, у меня еще есть тут музыка Домера. Извините, пожалуйста, если я вас сейчас обидел, то что я ворую. Нет, я просто люблю этих блогеров. Я ничего не ворую сразу. Я думаю, отличный уровень для новичков. Да, я это все в таком... Это все я в этом режиме прохожу. а О-о-о! Так <-ана> вот такой вот уровень! <h mão bugs> а вот -а, ну, Это сложно! Вот, так, вот такой уровень. Вот такой уровень. Надо очень быстро. Блин! Ай! Да как? Блин! Да, я кажется его невозможно. Я его невозможным сделал Да, ребята Я его невозможным сделал Обидно Потому что вот тут вот Не надо было Убираем Так, сейчас я вернусь на то место Я, блин, тут прохожу Сейчас Ну, чтобы вернуться на тот уровень Да. Кстати, поставьте лайк за геометрией да? Да нет, не. Давай, давай. Да, вот. так вот Вот такой уровень Оцените потом в, в комментариях какой уровень Вот такой Уровень Ставьте лайк Подписывайтесь Потому что Правда, я старался и над этим. Я прям вообще этот уровень для себя делал, но решил показать вам, как я тут стараюсь. И поэтому вот, пожалуйста. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем, короче, всем пока!